Всем привет! Вы смотрите телеканал форума Свободной России. Сегодня в студии Данила Константинов. А в гостях, причем в прямом смысле в гостях, у нас наш постоянный спикер, спикер форума и гость нашего канала, эксперт американских аналитических центров Ксения Кириллова. Ксения, привет! Привет, Дань! Наконец-то, вот да. впервые в этой студии. Поговорим об Америке, угу. о России, об отношениях между ними и о том, что это вообще значит для всех нас. Я тебя правильно представил? Ну да, Аналитик Джеймс Таун это такой аналитический центр, если Ты официально... можешь рассказать, что это такое? Это просто один из центров, специализирующихся на геополитике, то есть считается, вообще считается, что да, материалы такого рода центров используются полисмейкерами для принятия решений, хотя на практике мы знаем, что полисмейкеры принимают решения по множеству других оснований, а не только экспертной аналитики. Поэтому я здесь себя сильно не тешу иллюзиями, но тем не менее аналитика готовится на высший уровень, а уж как она используется, mm -hmm. это не нам решать. А вот скажи, пожалуйста, такой вопрос, чуть отвлекаясь от основной темы. Mm -hmm. Вот ты американский эксперт, mm -hmm. но из России Это да. российское происхождение, судя по всему, ты приехал ну, оттуда да. же откуда не и просто мы, происхождение, да? а в общем большую часть жизни, конечно, там провела. А кем ты себя больше ощущаешь? Американкой, россиянкой. В Америке, конечно, россиянка, потому что в Америке все-таки чувствуется ты эмигрант или американец. Ага. Несмотря на то, что там я, конечно, очень вовлечена в внутриамериканский дискурс, но и в американские проблемы, но тем не менее, наверное, Америка будет последняя страна, где я себя начну ощущать американкой. А вот когда начинаешь ездить по миру, меня воспринимают как американку, да, Потому что ну, не, дело не только в том, что ты оттуда приехали, там, кредитка американская, да, а дело в том, что все-таки американский эксперт, то есть за рубежом это именно вот, это, это важно для людей, и я понимаю, я чувствую, что да, я начинаю себя чувствовать американка именно вот… В том смысле, что это некая ответственность, что ты, ну, конечно, я не могу официально представлять там центр, я езжу как честное лицо, но тем не менее это, mm -hmm. это ощущается, что ты представитель американского экспертного сообщества. Очень интересно эту фразу бросил о том, что Америка будет, наверное, последней страной, в которой ты почувствуешь себя американкой. Mm -hmm. Но почему, если Штаты считаются традиционно страной иммигрантов? Нет, на самом деле, возможности для мигантов там выше, наверное, чем в каких-то других странах, это безусловно так. То есть, возможности интеграции полноценной жизни там выше. Но там же американцы, и на фоне настоящих американцев, все равно угу. эта разница чувствуется и культурная, и менталитета. То есть, для них я все равно, э, да, естественно, отношения на равных, но видишь, в чем дело. А вот если мы немножко как такие бы, уже начали вот такие мигантские темы трогать, на самом деле дело в том, что Америка, вот это важно, чтобы у нас тоже слушатели поняли, наши зрители, потому что я понимаю, что многие уезжают и многие мечтают уехать в Америку. Здесь а не надо идеализировать в каком смысле. Очень многое зависит от социального статуса. Это проблема общая не только Америки, когда вы в низком социальном статусе, сталкиваетесь с людьми, у которых статус намного выше, там могут быть и абьюз, и разные там нехорошие вещи. Mm -hmm. Это все, безусловно, есть. Когда этот разрыв преодолевается, когда люди живут по 20, по 30 лет в стране, они действительно уже абсолютно ощущают себя американцами. Здесь, наверное, разница больше даже не столько, откуда человек приехал, а именно социального статуса. То есть, когда у человека уже гражданство, когда у него абсолютно там те же права, когда он работает официально, то есть, например, когда я приехала, у меня была временная виза, по которой я работать могла, а деньги не могла получать в Соединенных Штатах, то есть только волонтерить. И еще не было рынка. Естественно, такой ситуации все пытаются там воспользоваться и так далее. Было очень тяжело. Там, где э, существует конвейер, то есть э, какая-то, например, большая корпорация, у которой абсолютно одинаковые стандарты приема на работу. Что для американцев, что для приезжих, неважно откуда угу. человек приехал, нужно соответствовать определенным критериям, и дальше работает процедура, работает конвейер. Вот там этой разницы практически нет. То есть там человек может полностью влиться. У меня была нестандартная ситуация, то есть я оказалась, будучи в низком социальном статусе, сразу начала общаться с очень серьезными людьми с там, сливками экспертного сообщества, потому что они мою работу заметили. И там не было четкого конвейера, потому что я не работала mm -hmm. официально в какой-то организации. И разрыв социального статуса был огромен. И вот это чувствовалось очень, что они могут ценить твою работу, они совершенно на равных с тобой общаются, общаться интересно, но при этом люди стараются вот использовать тот фактор, что ты эмигрантка, и когда сталкиваешься с каким-то абьюзом, да, могло быть, что в лицо могли сказать там в кулуарах, а как бы ты себя не защитить, ты русская, тебе никто не поверит. То есть вот такие вещи могут быть. Поэтому в Америке надо уметь себя отстаивать, это трудно пока вы не наработали социальный статус. Но опять же, все зависит от среды. Если вы приехали и устроились продавщицей в русский магазин, да, и не стали общаться с серьезными людьми, пока вы сами не доросли до их уровня, пока вы не наработали этот статус. Раньше ведь так и было. Помнишь, как в песне у Макаревича, да? Встретиться с ней не получается, звезды не ездят в метро. То есть раньше люди разных социальных статусов не имели возможности пересечься. Чтобы попасть в серьезные круги, ты сам должен был дорасти до их уровня. А сейчас дорасти достаточно только профессионально. А границы социальных статусов размыты, потому что соцсети, Потому что э, открытое информационное пространство, угу. люди могут замечать друг друга, могут начать общаться. И вот там впервые, наверное, потому что раньше это было невозможно, возникает вот эта пропасть, что к тебе все равно будет относиться какое-то время, как минимум, как к эмигранту. Пока ты ну, не наработаешь уже долгими-долгими годами, соответствующий статус. Этот разрыв, он все равно есть. Сейчас вот, когда я, там, естественно, уже вот официально да, пишу в американский «Сингченг», сообщаюсь с коллегами, он сокращается, этот разрыв, он становится все меньше. Вот. А когда ты приезжаешь в другую страну, там, естественно, вот этих проблем нет. Поэтому я думаю, что чтобы все-таки в Америке начали воспринимать совсем-совсем на равных, это, конечно, должно пройти время. К сожалению, чудес здесь не бывает. Вот это немножко из российской пропаганды, что человек приедет, его все золотят, начнут носить на руках. Э, ну, российская пропаганда, понятно, почему такой образ распространяет? Она пытается доказать, что все проплачено, что люди ничего не делают сами, а раз все проплачено, значит, Америка всех там любит, холит, леет и оплачивает. Угу. Ничего подобного, конечно, нет. Пробиваться надо самим. Условия жесткие, конкуренция огромна отношения такие, что если ты сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. В Америке сложно. Поэтому начать ощущать себя американкой, для этого надо очень сильно потрудиться. Я понял. Я предлагаю вернуться да. к нашей основной теме, mm -hmm. все-таки к политике. И первый мой вопрос на эту тему будет вот какой. Что вообще сейчас в Штатах думают и говорят о России? Ну, эх, еще, наверное, лет... Шесть назад, да, или даже пять, можно было бы сказать, что в Штатах о России не говорят а, на уровне вот, общества. Сейчас ситуация, конечно, изменилась. Тема России а, вошла а, в внутренний политический дискурс Соединенных Штатов. Сейчас не так активно, как в эпоху Трампа. Ну вообще а, россияне должны сказать спасибо своему любимому Дональду Фредовичу. Так. Потому что это он, на самом деле, как бы они его не пествовали. А, в общем, они друг друга очень хорошо подставили, потому что даже если там не было сговора, вполне да, я допускаю, что не было, что это просто старые связи и что-то эмоциональное, какое-то отношение, неважно уже в данном случае, но а, Трамп а, в, а, в своем конфликте с американскими спецслужбами поднимал периодически российский флаг, то есть он говорил, вы гестапо, я вам там не верю, вот Путин сказал, что не виноват, я верю ему, угу. он постоянно его хвалил, он постоянно на него ссылался, <свят> притом ссылался именно чмыря вот, вот этих своих, да, в борьбе с ними. Он а, заявлял, что, он не просто говорил, что он с Путиным полазит, он восхищался как примером, он повторял какие-то штампы, которые как минимум созвучны российской пропаганде, то есть, вот в чем дело, у Трампа возник непримиримый конфликт не только с демпартией, не только с противоположными элитами, но и с, вот, и это можно называть deep state ради бога, это можно называть intelligence комьюнити, но вот с истеблишментом и разведсообществом. То есть, некоторые, например, будучи даже консерваторами по убеждениям, им нравилось, что Трамп делал во внешней политике, там, например, в отношении Израиля или Ближнего Востока. Я некоторые его шаги одобряю вполне, которые он делал во внешней политике. То есть это люди совсем не либералы, но тем не менее какие-то вещи с точки зрения нас безопасности они считали абсолютно неприемлемыми в том, mm -hmm. что делал Трамп. Его критиковали с этой точки зрения. То есть там было много на самом деле людей, кто по разным причинам был против него. Он с ними со всеми начал непримиримую барбушить. Сейчас не важно, что было раньше, яйцо или курица, он им стал угрожать или они с ним стали бороться. Но этот конфликт, этот клубок возник еще до выборов 2016 года. Mm -hmm. И разбираясь с этим клубком, Трамп начал активно противопоставлять их России. Но ну, опять же, для вот российских слушателей, да, представьте, что делала бы российская ФСБ, если бы пришел президент, который начал бы хвалить американского президента, говорить, вот, вот он сказал, значит, он прав. У нас был такой президент. Горбачев, да? Ну, Ельцин. Ельцин, но вот они его и ненавидели. Они его он сейчас вон как клеймят там и предателям, и кем угодно. Но на самом деле психология спецслужб достаточно похожа. То есть если там, ты хвалишь президента недружественной страны, тем более там же было это вмешательство, там же доказал Мюллер вот, фактах то вмешательство там же по именам все эти вот а, люди, которые... конечно российское вмешательство в американский... Да, выбор, да, да, то есть вот этого 16-го года. Но не доказал связи Трампа. Смотрите. Он не доказал... Он не доказал а Трампа это почти невозможно доказать, потому что э, взращивание лояльности может происходить десятилетиями, человек сам не понимает, почему. И неформально, он... да. да, и неформально, почему он так вот лоялен. Да? То у него бизнес, то там финансовые деньги там пригласили на конкурс красоты, там деньгами помогли, там нужного человека подвели. И человек сам не понимает, почему у него вот это сложилось. Да? То есть mm -hmm. это же тонкая очень работа. это... Это, это не так грубо делается, поэтому вполне возможно, что того сговора... То есть, ты считаешь, что Трамп все-таки был лоялен Путином? Он лоялен был абсолютно, потому что дело в том, что это не только в слов, на словах проявлялось, может быть, не очень понятно вот здесь, а в Америке-то это все очень видно было, когда, например, он искренне был против ведения санкций, были звонки из администрации Трампа а, с нажимом, с просьбой эти санкции не вводить, попытались затормозить их введение. В свою очередь, Конгресс принял э, закон, именно ввел санкции, помните, в восемнадцатом году году, февральский список, законом, чтобы президент не мог отменить. Раньше немыслимо было вводить такие подстраховки, например. То есть закрытие консульства, санкции, это вот все-таки делалось вопреки Трампу, вопреки его вот этим пассажам. Но дело даже не только в этом, а в том, что введя, вот фигуру Путина, да, в свою борьбу с американскими спецслужбами раз и со своими политическими противниками два, он тем самым сам ввел Россию во внутриамериканский политический дискурс. То есть, с чего мы начали, да? Да, и Россия туда вошла, а сейчас она оттуда не выйдет, потому что американцы поняли, что им этот фактор выгоден, в общем-то, тоже в политической борьбе. Тут же надо понимать, что мир не черно-белый, то есть началось все с настоящего вмешательства, а дальше уже политики начинают этот фактор использовать, ну потому что это политика. Подожди, я не могу понять. Вот я простой человек, угу. я не из фингтенков. <свят> я не могу понять. Вот президент Трамп избирается, угу. и он надувает некую фигуру Путина и, как ты говоришь, использует ее в борьбе с американскими спецслужбами. Ну, как можно в Америке. И использовать Путина в борьбе с американским Не Дело не, как использовать. Это выглядит дело не использовать. на практике? Дело психологически. Понимаешь, он психологически вел. То есть, Москва кричит Трамп наш, распивает шампанское да, да? Я помню, да. открыто. Открыто, тролли российские работали на Трампа. То есть, Трамп в свою очередь всячески тоже подчеркивает лояльность Путину на словах. да? Uh, явно показывает, что он мнение Путина ставит выше, чем собственных спецслужб. При этом он же не просто на словах yeah, это то говорил. Есть, а ему-то что? В чем его выгода? А вот непонятно. Это нечто совершенно иррациональное было. То есть даже если вот почему я не верю, что он агент, потому что если представить, что он агент, умный агент бы, Uh, вот не говорил, старался да, бы дистанцироваться да. и тихонечко бы ему помогал так, чтобы никто в жизни не, догад... не догадался наоборот, он бы кричал, что я против Путина это бы делал да, вот, ну, как умный агент вот. а здесь это что-то совершенно иррациональное то есть он даже себе во вред это делал он, он не мог себя контролировать в этих вещах, он слово плохое о нем говорить не мог то есть скорее это действительно вот лояльность взращенная как-то достаточно иррационально для него самого Поэтому, тем не менее, Россия тоже всячески это поддерживала. Они писали, там кричали «Трамп наш», они топили в своей пропаганде за Трампа. Естественно, все это отслеживается и отсматривается. И для тех же спецслужб он, пусть даже не агента, полезный идиот, но он проводник интересов враждебного государства. Они вот так воспринимают, с одной стороны, то есть для них он угроза, с другой стороны, он бьет по ним, он же их увольнял, расследовал, разгонял, он параллельно с ними по-настоящему воевал, и у них к России появляется личная ненависть. То есть получается, что ставленник России наносит удар лично по ним. Одно дело, когда они России занимались по работе, а другое дело... Когда это стало касаться лично их, когда он стал разрушать то есть, систему, некую касту. он затронул некую касту, он затронул касту, он стал разрушать систему, он стал ломать эстейблшмент, стал ломать систему разведки, контрразведки, вот этой безопасности сложившейся, он стал ломать все сложившиеся правила игры в этой системе, и все это делал, значит, еще и ссылаясь на Путина, то есть для них Психологические ощущения какое? Россия стала ломать то, что им дорого. Вот я тебе могу сказать по впечатлениям личным общения, вот просто надо понимать, опять же, для наших зрителей, что тут никакой как бы, конспирологии нет и игр спецслужб. Просто в американском экспертном сообществе достаточно много экспертов ⁇ это отставники различных служб или дипломатической службы. Это абсолютно Что открыто. тоже отставники различных служб. Часто. Не всегда, далеко ну, часто, не всегда да. у них это разделено. У них это все-таки разделено. Это не, не так, как в России, Будем когда считать, все... Будем так, хорошо. Вот, да. у, них, у них есть кадровые дипломаты, есть некадровые. Отставники ЦРУ тоже совершенно не скрывают, у -у -у. что они работали в ЦРУ. Как правило, это senior level, кто руководящие. Лица, они потом начинают абсолютно открыто книги выпускать, интервью раздавать в экспертном сообществе. Общаться они не прячутся ни от кого, они контактны совершенно, это все уже публичная сфера. Так вот, эти люди, то с ними совершенно спокойно можно общаться, вот даже обычным людям, просто даже журналистам. И видно было по ним, вот по их реакции, что они на самом деле переживали. То есть у них не так, что это просто политическая борьба, мы его замочим. Угу. А для них был страх, что он разрушит американскую систему, понимаешь? И я просто видела, что им физически вот это больно. они Им больно за страну, им страшно за страну. Там были абсолютно реальные вот такие эмоции. Я только тогда поняла. я все-таки не понимаю, что он такого страшного делал для этой системы? Разрушить систему как чем? Ой, ну там, там, ну, слушай, я уже даже вспоминать это все не хочу, потому что ты всего этого уже не вспомнить. Мало того, что он эм, вообще не воспринимал их аналитику, то есть он не посещал брифинги, он не слушал э, ничего, он секретную ну, здесь информацию лично сливал, сливал непонятно куда. Нет, э, там дело в том, что у Трампа были э, достаточно сильные люди из старого тоже этого из, республиканского истеблишмента в команде, которые нивелировали многие его глупости. Например, успехи на израильском направлении, это успехи, я считаю, совершенно гениального человека Майка Помпео который сумел э сработать с Трампом, с одной стороны, что вообще подвиг, с другой стороны, проводить грамотную политику. То есть Трамп без антуража вот этой команды, да, какой-то mm -hmm. сильной, вот этих людей, он бы действительно мог наломать страшных дров. Потому что эти его истерики в Твиттере, знающие люди рассказывали, что ну, так же не может быть, что в Твиттере человек себя вел одним образом, а в политике другим. Он на самом деле был такой эмоционально нестабильный. Он действительно творил страшные вещи, его едва сдерживали. Это постоянно был вот этот шок, вот эта управленческая чехарда. Сливы всей информации, какие-то непродуманные решения. Его просто там уже за руки, за ноги держали, сдерживали, направляли, пытались использовать какие-то его ценные мысли. А он человек, безусловно, одаренный. Он вот не дурак, он, он может быть нестабильный, но он, у него есть определенная деловая хватка, у него есть свое видение, он по-своему человек одаренный. Но как бы его нарциссизм и непредсказуемость зашли уже тоже очень далеко. И если бы его не сдерживали, если бы у него был ресурс, он действительно... Плюс диктаторские замашки, которыми он их всех напугал. Говорят, что там с пресса враги народа, что он их всех закроет. Пальцем показывал, я помню, да, это очень да, интересно выглядело. Вы, его, вы. У него не было ресурса этого сделать. Да. Но если бы у него был ресурс, он бы мог попробовать построить диктатуру, они ему, опять же, не давали, поэтому, говоря, что он порушил сейчас, мало что порушил, но я видела это в процессе, как он пытался рушить, и ему каждый раз мешали, и вот если знать вот этот процесс изнутри, то на самом деле там были моменты, когда казалось, вот-вот он мог нанести большой ущерб, его просто там ловили, перенаправляли, сдерживали. Они сидели как на пороховой бочке. Он их измотал адски, конечно, за вот этим своим характером. Плюс он не мог совершенно сработаться с людьми, которые а, к нему не относились как гуру. Это такой вот такой пастах-гуру типаж. То есть личная лояльность, он все выстраивал на основании личной лояльности. Он действительно ломал э, институты американские в этом плане, тоже уже правосудие и так далее. То есть он, он, он, он все пытался выстроить на основе личной лояльности. То есть если человек не проявлял абсолютную личную лояльность, он вылетал. И э, управленческая чехарда вот это все, конечно, эм, подтачивала систему и подточила бы гораздо больше если бы Трампа не сдерживали. Но а, парадокс в том, что а, какие-то его идеи в экономике и во внешней политике были здравыми. Республиканцы поэтому и сделали на него ставку. Во-первых, он популярен был, объективно популярен. А во-вторых, он мог протащить какие-то очень важные для них идеи и шаги, которые они понимали невозможно будут при демократическом президенте. Угу. И в общем-то я считаю, что при Трампе именно ну, истеблишмент... снижение налогов, протекционизм... Протекционизм там, и так снижение так налогов и направление во внешней политике угу. того же Ближнего Востока и так далее. Да? А, и наконец поднять тему Китая. Потому что, кстати, разведсообщество давно било тревогу. И зависимости от Китая, и то, как Китай ворует технологии. Он тоже должен был хоть кто-то это озвучить. Ну, то есть много Он выступал таким тараном. Тараном, который да? пробивал. Да, тараном, который пробивал. То есть это был для республиканцев брак по расчету. Он им действительно был очень нужен для определенных вещей. Во-первых, прийти к власти. Во-вторых, провести какие-то вещи. Но он становился настолько неудобным и непредсказуемым. Плюс вот эта его война... с Плюс там действительно полный швах. Он же действительно искренне сказал вот эту вещь. А если у нас есть одиодная кнопка, почему мы ей не воспользуемся? Ну, то есть, вот это правда, это было. То есть, вот, вот, вот эти, вот так вот он мыслил политику. Вы понимаете, сколько ресурсов было брошено, Но, чтобы... Я напомню, что Никсон тоже грозился с вот. куда-то ну, понимаешь, да? трам Трамп, <свят> Да, то есть, и плюс его диктаторские замашки, которыми он всех напугал. То есть, на самом деле, быть на его месте более тонкий и, э, как бы, вот менее импульсивный человек, он бы удержался. А мне знаешь, что такое, что более тонкий и менее импульсивный человек не пришел бы к войне. Не победил он, бы. Не победил бы, в а вот, гонки, да. а вот, а, Данил, это, это тот случай, когда недостатки, это продолжение достоинства, наоборот. наоборот То да. есть нужен был вот такой таран, чтобы снести всю а систему. Потом не а да. потом его было не остановить. А потом его было не остановить, и эти же его качества его и погубили. В конце концов, Потому да, что, да. видишь, в чем дело, поскольку он не может выстраивать отношения с людьми иначе, как со своим личным культом, он mm -hmm. нажил огромное количество врагов, это раз, а во-вторых, этот культ на фоне ковида, очень сильно радикализовался, и его интересы, вот это ядерного электората Трампа, стали проходить в противоречие с интересами всех остальных. В результате откололась умеренная часть от республиканской партии. Большинство республиканской партии за Трампа было и есть, но откол этой умеренной части, пусть небольшой, привел к тому, что ему критической массы для победы на выборах не хватило. Mm -hmm. Вот именно той критической массы, которая должна была перевысить половину страны. То есть в одних условиях, одни и те же его качества привели к победе спустя несколько лет, а они в других же условиях эти же качества его, его победили. Его Потому да? что, а ты понимаешь еще в чем дело? Трамп, как... Пусть не политическое животное, но животное бизнеса, да, с хорошей деловой хваткой. Я ни в коем случае как бы его качество не хочу принижать, потому что, когда говорят, он там сумасшедший идиот, или как там кричат, что он фашист, мне тоже становится смешной, Я говорю, ну как этот человек власти-то пришел? Человек же не бестоланный, там с, с очень серьезными проблемами своими, это да, но не бестоланный. И он очень хорошо почувствовал а, запрос а, в шестнадцатом году. А, ам, запрос именно вот того среднего класса американского, который а, демократы, в общем-то, оставили за бортом фактически. То есть стали поддерживать различные меньшинства, mm -hmm. а американский средний класс, особенно занятый в, реальной, в реальном секторе экономики, да, не в цифровом, не в финансовом, а, действительно стал а, терпеть убытки и терять рабочие места. Но здесь еще вот в чем дело. Тут видишь, в чем дело, эту проблему не решить одним только протекционизмом. Эта проблема решается системно. Уровень образования, то есть образование хорошее должно быть доступнее. Должно быть переоснащение этих предприятий, чтобы они стали конкурентоспособными. Должна быть переквалификация сотрудников, чтобы они стали конкурентоспособными. Дело же не только в том, что приезжают эмигранты, что значит забирают рабочие места. Приезжают квалифицированные эмигранты с хорошим образованием. А американцы почему-то не могут занять эти рабочие места, у них образования нет. То есть проблема-то системнее. Почему предприниматели выводят производство в Китай? Они, это же не какой-то там заговор страшный. Люди делают как им выгоднее, ну, финансово дешевле. выгоднее, дешевле. Да. То есть это можно искусственно государственными методами помешать, но это же не решает проблему по существу. Люди все равно будут ударваться, потому что это дешевле. То есть, опять же, нужно выводить уровень вот, эм, конкурентоспособности. То есть, Трамп запрос этот прекрасно почувствовал, потому что ну, люди-то обычно не понимают, в чем дело, им кажется просто, что их забыли, выкинули на обочину жизни, все деньги перевели в другой сектор, а там сейчас, вот, в Детройте, там заводы загибаются, условно говоря. А Трамп эм, их запрос почувствовал, пообещал им, как популист «Золотые горы», Палиативными такими вот методами вначале он действительно поднял и экономику, и рост был. уровень, да. потому что э, вся эта протекционистская политика на первых порах и, и действительно приносит свои плоды, это безусловно, может в долгосрочной перспективе, если ты будешь долго поддерживать нерентабельное производство, это скажется, а в краткосрочной поддержка, конечно, дает вливание э, денег, там рабочих мест и так далее, а главное, даже чисто психологически он откликнулся на их запрос, это им было важно. А, плюс консервативная часть. Некоторые его воспринимали как выразителя консервативных ценностей, некоторые считали, что пусть он не выразитель и совсем не консерватор, но он стоит на страже старой консервативной Америки угу. и не дает новым тенденциям захлестнуть, как бы он вот эту плотину сдерживает. И пока он там стоит, пусть он там стоит. То есть вот одна часть – это экономические соображения, вторая часть – это консерваторы. При этом интересно, что консерваторы вот этим, они экономически могли быть бенефициарами Демпартии. Ну то есть это все люди, которые живут на соцвыплатах, я не говорю сейчас пособия. Mm -hmm. Это бюджетники, это зарплаты военных, там тех же отставников, полицейских и так далее, оклады, пенсии и прочее. Это достаточно большие суммы, это люди не бедные совсем. Но, тем не менее, все социальные бюджетные выплаты пролоббированы были в современной партии, То есть эти люди при, например, вот таком диком капитализме не были бы так обеспечены в старости. Но, тем не менее, практически все вот эти вот старики, они все, конечно, за Трампа, просто потому что это ценностно. Даже если они понимают, что, в общем, они обязаны сейчас своим благополучием демократам, они говорят, плевать, никаких денег не надо, вот нам важна старая добрая Америка. То есть это такой идеологический... Иррациональный путь, Электорат. Да? электорат э, Скорее, ценностный, когда ценностный, ценностный выше. Да. А, и есть там какие-то евангельские христиане, для которых он вообще мессия. То есть вот это как бы его культ. Вот три, три условные, я выделяю категории, кто поддержал Трампа. Из этих трех... Эм, Конечно, нельзя их так разграничивать, у многих мотивы совпадают. То есть человек и консерватор, может быть, и экономический бенефициар. То есть, например, реально налоги Трамп снизил, и еще и там религиозный. То есть он, они могут по-разному друг друга перетекать, но условно вот эти три категории. А с другой стороны, против Трампа тоже были очень разные категории людей, как левые. Значит, вот в том числе и социалисты, и даже, естественно, анархисты, вот эти все mm -hmm. там, антифа и прочее, а, так и умеренные демократы, для которых он просто неприемлем как фигура. И даже часть консерваторов Нева Трамперс, которые вот его не воспринимали с точки зрения разрушения американских ценностей, с точки зрения того, что он творил в сфере безопасности, заигрывание с диктаторами, попытка правоохранительную систему перестроить под себя, там, выградить своих дружков, ну и проч прочие вещи, которые для них вот совершенно с точки зрения вот ценностей Америки были непримиримы. Это вот такие старые системщики. А вот эти все были против него. Плюс, конечно, IT, корпорации, медиа, mm -hmm. которые просто финансово были связаны с тем бизнесом, который традиционно стоит за демократическими элитами. Вот это, вот это, вот это все то есть он и против себя объединил очень разных людей. И вокруг себя объединил тоже достаточно разных людей. Некоторые, как меньшее зло, его воспринимали, чтобы только он, но не те, ну то есть там очень-очень mm -hmm. разные были люди. И если мы берем вот эти две разных группы, они действительно сходятся в соотношении 50 на 50 примерно. То есть это раскол? Это раскол страны. И Трампа, конечно, переизбрали бы, если бы не ковид, потому что его электорат был за него, а все умеренные колеблющиеся, в общем, тоже он их устраивал. Потому что за 4 года, неважно, его это заслуга или истеблишмента, э, но ничего страшного он натворить не смог. Хотел, не хотел, пытался, не пытался, это уже не важно. Да, главное, что не смог, экономика растет, и, в общем, американцам принято по инерции переизбирать президента в нормальной ситуации. Какой бы он там, как бы он ужасно себя не вел да, на публике. Поэтому его бы переизбрали, но во время коронавируса что происходит? Вот этот его ядерный электорат, это в основном, э, это часто вот эти люди менее образованные, склонные к конспирологическим теориям. А Трамп еще же очень сильно их радикализовал, потому что, чтобы прийти к власти, он впервые другую сторону обозначил как экзистенциальную угрозу себе. <связанная> не только себе, а Америке, стране. Почему я говорю экзистенциальная? То есть угроза существования стране. Он сказал, он не просто сказал, что это мои противники политические, он сказал, это враги, если они придут, они уничтожат Америку. При этом он показывал на самых-самых радикальных этих Антифа и БЛМ и прочее, и говорил, ну вот смотрите, они придут и будут, будет все вот так. Они его очень устраивали, как пугалка. Потому что там ничего не надо было делать, больше показать, вот иди и смотри, да, вот, вот они, как это? этого пса не надо науськивать, да, как у вот Джерома. То есть вот эти ребята сами за себя отрабатывали так хорошо, что можно было показать пальцем и красиво промолчать. Ну, собственно, вот он, и он говорил, что это вот, он накачивал свой электорат, что вот эта катастрофа, мы единственные, кто может спасти страну, это вначале было сделать имя снова великой а потом пошло просто спасти. Mm -hmm. То есть просто иначе она не будет существовать, иначе ее разрушат и уничтожат. То же самое та сторона, во многом напуганная поведением Трампа, говорила, ну а если придет, если ему дать волю, вот сейчас его сдерживают первый срок, а второй срок, это будет уже ну, просто диктатура. Он, он подомнет под себя последние остатки этого истеблишмента и начнет зачищать всех. А Россия ждет этого и открыто вот это в своей пропаганде говорит, давай-давай, Трампушка, ты справишься. Вот подливая масло в огонь вот этого и подставляя себя по полной. Вот mm -hmm. уже, вот уже больше, больше, чем так, подставить уже некуда. Зачем это делать? Ну, только тоже вот, да, уровень тоже аналитики, да, и профессионализма. То есть, ну, ну вы хоть промолчите, идиоты, да, хочется сказать. Нет, вот эти, ну, значит, что, что у трезвого на уме, то, значит, в российской пропаганде на языке. Ну ладно. Значит, в результате два лагеря начинают ненавидеть друг друга не просто в элитах. Элиты, понимаешь, они друг друга ненавидят по другим основаниям. По, скорее всего-таки там экономическим больше, ну кто-то может быть там по идейным. А обычные-то люди, они-то искренне верят, вот они же вот так чувствуют, что да, действительно, если вот мы сейчас его не уберем, будет конец. И в Америке происходит то, чего раньше вообще не было. То есть другая сторона, они всегда спокойнее относились к политическим разногласиям. Ну, исключение акартизм, но это касалось коммунистов, а не демократов и республиканцев. А чтобы демократы и республиканцы, наверное, после гражданской войны такого не было. Чтобы воспринималась другая партия как угроза вообще существованию страны, как предатели, как разрушители, как, как зло, как абсолютное зло. И в этой ситуации, во-первых, начали навешиваться моральные ярлыки, раньше тоже не морализа. Это очень похоже на нас как раз. Американцы в этом плане стали дрейфовать в нашу сторону. То есть порядочный человек за этого голосовать не может. Да. То есть уже стали навешиваться моральные ярлыки. А второе... Стали, э, э, стал уже после 6 января, после вот этой ситуации с Капитолием, э, уже и уголовное, да, то есть вы террористы, вы поддерживаете террористов, преступников и так далее. То есть правовая и моральная оценка, в политике не было никогда. Вот на уровне людей, на уровне ощущения людей. Mm -hmm. Были уголовные дела в отношении отдельных людей, была попытка импичмента там, Никсона, да, а мы говорим на уровне вот сознания людей, чтобы люди друг друга воспринимали как, что ты подлец и еще и пособник террористов. Вот такого не было в партийной борьбе Америки, такого перенесения на, на обычных людей. И э, сейчас, э, это если мы говорим о настроениях в американском обществе. Да, вернемся к первоначальному вопросу: а что России, говорят, задумывают. Да. да, а к России видишь в чем дело? Поскольку непримиримо идет борьба, поскольку Трамп с Россией вляпался, то есть все, весь ужас, вот, который принес Трамп, и раскол этот общества, да, и вот эти постоянные попытки разрушить систему, все это он, поскольку воспринимался как ставление к России, у них у всех, во-первых, появилась личная месть к России. А во-вторых, они поняли, что это ну, и в политической борьбе им полезно. Потому что, как бы, если говорить, что Трамп агент России, это тоже по нему бьет. Потому что он сам подставляется вот с, с, с этой вещью. Бьет, по крайней мере, в глазах интеллидженс комьюнити. Демократы тоже видят, что за них стали республиканцы некоторые выступать, которые говорят, я бы раньше никогда за демократов, но поскольку здесь угроза на нас безопасности, я буду. Ну то есть вот эти вещи пошли. С другой стороны, республиканцам тоже очень важно сейчас, было доказать еще при Трампе, что они с Россией не связаны. И так возникает впервые двухпартийный антироссийский консенсус в Америке. Потому что одним важно доказать, что Трамп агент России, значит, они против России, они молодцы, угу. они патриоты, а он продался. А республиканцы хотят показать, нет, мы с Россией еще жестче, чем демократы. И мало ли, какие глупости сказал Трамп, а зато, смотрите, политика у нас какая. И вот начали вводить эти санкции. Только Трамп лично пытался их снять и смягчить, но его же собственная команда, даже вот часть, по крайней мере, этой команды была активна за эти санкции, потому что у них-то не было этого иррационального к Путину отношения, они-то думают, ну, все, нам, нам надо доказать, чтобы, чтобы он нам ничего не испортил, не, не заморал нам своей этой глупостью с Россией. Да? И отсюда закрытие консульства, отсюда введение санкций, Трамп звонит, пытается их убрать, Трамп, расшаркиваясь с Путиным, все-таки там слова плохое сказать не может, а в это время люди продолжают, как только он там что-то пытается, как в случае с Зеленским, да, накопайте компромат там. На, не только, что он просил компромат накопать на Хантера Байдена, а еще и доказать фактически, что это украинское было вмешательство, а не российское, что тоже опять выбивает почву из-под санкций, что меняет, в общем подход в политике. Тут же это вываливается, тут же идут утечки на эту тему, тут же, э, ведь на самом деле все аресты членов команды Трампа, все это было... Фабрики допускались утечки в СМИ, потому что если они понимали, что своими силами им не справится, значит, общественное мнение они поднимали. То есть там шла просто война. там На, на каждую его попытку что-то сделать в пользу России ответка приходилась еще сильнее. И это было предсказуемо еще в шестнадцатом году. И потом мы просто наблюдали этот сценарий, что даже на его фоне вот эти резкие антироссийские, ну, в смысле, антипутинские вот эти вот шаги, это, в принципе, были не действия Трампа, а ответка на его малейшие попытки. То есть он только-только на словах попробует что-то там Путину сделать реверанс раз прилетает, значит, тут же от, от, вси, от всего от Конгресса, от интеллигенс комьюнити, от всех, от всех прилетает ну, В общем, как итог, сейчас в американском эстеблишменте установлен антироссийский консенсус. Этот консенсус есть двухпартийный и сейчас сейчас самые, кстати, жесткие вот это смешно, Россия не лизали лизали, извините, республиканцам в то место, которое люди обычно не лежат вся соловьевская пропаганда топила за республиканцев, я смеялась, говорила да к вам эти республиканцы, потом э, вы от них больше всего наплачетесь, потому что им сейчас важно отыграться и сказать, вот вы на нашего Трампа нападали, а он по факту-то ничего для Путина не сделал. А вот вы на самом деле гораздо более пророссийскую политику проводите. И вот давай здесь перейдем к интересному моменту. Вот я прям да. подхватить на лету хочу. Вот ты говоришь, Трамп был лаялен к Путину. Но вот есть слова, а есть деяния. Трампу не дали. Есть Давай слова, так, да. а есть деяния. И я помню слова и помню деяния. Я помню, например, про хорошо разгром боевой группы ЧВК Вагнера, путинской, пригожинской боевой группы, по приказу Трампа при помощи бомб. Ты помнишь это? В Сирии. В Сирии? Да. да. Вот я не могу себе представить, чтобы Трамп, чтобы Байден сделал нечто подобное. А, вот а с Байденом, а Байденом вообще-то. Во-первых, Байден и другой человек. Трамп, я же говорю... Он же не был там оплаченным агентом, я уверена. Он был человеком абсолютно иррациональным. При всей его иррациональной лояльности, он, я не думаю, что он хотел чувака разгромить. Ему просто умные люди подсказали, говорят, а вот там наше влияние падает, надо его усилить. Он скажет, арабам бонек. Ну то есть вот что-то такое, но наверное, вдруг было. Владимир не помешал этому? Не а, да, но вот я говорю, там вдруг Владимир ничего уже не мог сделать, настолько там все... все весь этот истеблишмент был против. Там если бы дали, то республиканцы бы понимали, что это их свалит. Завалить Трампа на связь с Россией, это их бы завалило. Вот, а, поэтому, конечно, просто не давали ему сделать ни одной глупости, фактически просто не давали. Вот, но... А, и некоторые даже смеялись, вот, наши диссиденты, говорят, что спасибо Трампу, потому что без него такого антироссийского консенсуса бы не было. В противовес ему такая сила поднялась, которая не поднялась бы иначе. А, то есть подставил на конечно, по полной. А вот сейчас, да, сейчас идет критика очень жесткая. Вон Тед Круз Вообще, ближайший, кстати, соратник Трампа сказал, что да, не будет вообще блокировать утверждения на посты, совершенно не связанных с Россией на посты там, в Госдепартамент каких-то кандидатов, если они введут санкции в отношении Северного потока. Да? То есть они сейчас любую э, уступку Байдена в отношении России используют, чтобы отыграть, вот сказать, вот вы нас обвиняли, а сами. А что касается Байдена, справедливости ради надо сказать, что Байден начал жестко по отношению к России не на словах, а на делах. В делах, потому что Байден, во-первых, его не надо было уговаривать вводить санкции. В отличие от Трампа, который не хотел их вводить, реально не хотел, реально мешал, были факты. А Байдена не надо было уговаривать, Байден хотел и ввел он достаточно жестко, то есть впервые. Были наложены санкции не на отдельные компании, а на технологии двойного назначения. Били тревогу несколько лет американские, американская контрразведка. Я знаю реальные кейсы, э, над которыми люди работали. Как, э, ну в смысле это не какие-то секреты, это уже ну, достаточно выходило в публичную сферу все. Как уходили технологии двойного назначения в Россию. А сейчас ограничения накладываются на технологии в целом. Это лоббировали определенные люди давно, ну вот наконец-то это сделали, то есть не на компании, на технологии, это серьезно. Санкции на госдолг на вторичном рынке, уже говорят и на первичном, тоже возникают ограничения. Это тоже появилось при Байдене, это не просто списки в отношении отдельных людей, которые в Штаты не ездят, а это все-таки очень серьезные удары секторальные по секторам экономики. Очень важно в киберпространстве, потому что раньше дело в том, что в киберпространстве 100% доказать невозможно, откуда нанесен удар. И Путин всегда этим пользовался, Я и Москва. Ну докажите, да, вы же не можете 100% доказать. И Трамп этим пользовался. Я говорил: ну мы же не можем 100% доказать, значит не должно быть санкций. Байден сказал, мы не будем заморачиваться на доказывание и сейчас за каждую кибератаку там вводятся очень жесткие санкции, за Набального и за все. То есть он, да, встретился, расшахкался перед ним в Женеве, вернулся из Женева, попал под огонь критики, и там через несколько дней опять ввел новый санкционный пакет. То есть вот понимаешь, что же вот на словах он может улыбаться, а вводить, вводить. Но у Байдена дело в том, что с одной стороны он, то есть у него нет, я думаю, личного желания выгородить Путина. То, что вот на санкционном фронте, там идет достаточно сильно. Но у Байдена есть очень серьезные уязвимости в его внешней политике, которыми пользуется Москва, я их тоже предсказывала. Первое. Трамп порушил очень сильно отношения с Евросоюзом. А Байдену их надо восстановить. И в статье «Грозный Байден», если ты видел, может быть, где я писала, что да, по санкциям там будет жестко, это я сразу сказала. Плюс поднимет голову интеллидженс комьюнити, забитая Трампом, они захотят взять реванш. И это действительно так, ведь теперь санкции вводятся по их представлению, даже указа достаточно уже не законом, а указом, то есть процедура введения изменилась. Mm -hmm. Байден вводит, вводит санкции указом по представлению Intelligence комьюнити, вот о чем мечтало разведсообщество, чего они не могли добиться в эпоху Трампа. А но он будет восстанавливать отношения с Евросоюзом, и я это сразу сказала, и он не пойдет на конфликт с Евросоюзом, соответственно, у него будет очень слабая позиция по северному потоку, он просто с Меркель не захотел ссориться. Вот а это. ведь это ключевая позиция на фоне а, других санкционных В данном пакетов. случае на фоне это одна из ключевых, она может быть в долгосрочной перспективе таковой не будет, потому что переход на новые виды энергетики, он понятно, он будет, все-таки все туда идет. Этого не избежать. Это ну, вопрос, сколько лет это займет, да, чтобы технологии были такими, чтобы оно могло перекрыть, но рано или поздно оно туда идет. Эта это, это перспектива понятна. Но на дальней, на краткосрочной, части, среднесрочной перспективе, да. Без этого газа никуда не деться. И то, как растет цена на газ, и то, что Россия уже это использует как оружие, да. Э, они пытаются сейчас как бы Украине, опять же, в, в, в долгосрочной перспективе повернуть эту ситуацию к выгоде, ну, потому что понятно, что Россия последней будет переходить на новые виды энергетики. Если Украине сейчас компенсировать, как-то пробить, чтобы все-таки газ через нее шел, то есть минимизировать потери и сильно инвестировать в развитие новых технологий Украины, в принципе, есть шанс быстрее, чем Россия, перейти на новые технологии и стать независимой, опять же, в долгосрочной перспективе, независимой от российского газа вообще. Но это пока немножко прекраснодушная сказка, потому что э, важно обеспечить ее безопасность сейчас, раз, энергетическую безопасность, два, и физическую, военную, да? А с инвестированием тоже проблемы, потому что, к сожалению, коррупция украинская, проблема не решена. И звучит оно хорошо, и цель это хорошая, но сейчас на краткосрочном этапе проблемы серьезные. И, и, конечно, с одной стороны, да, Украину не сольют, потому что в ее поддержку тоже двухпартийный консенсус, но время придется переживать тяжелое. Угу. И Байден не сделал ничего, чтобы облегчить. Этот, безусловно, тяжелый период и те выгоды, которые Путин сейчас получает. Ну вот и как это правильно взветить на весах истории отношения от Байдена с Путиным, если с одной О, стороны... Ну да, ну ты замахнулся в смотри, истории. Смотри, называет убийцей и тут же встречается в жене, выводя его снова как бы в формат... А и тут же снова вводя санкции после этого. Вводят санкции, но отпускает северный поток. Ну, вот, и так поэтому далее. Я себе, вот поэтому невозможно сейчас дать историческую оценку. Это дадут, конечно, только в, в ретроспективе, оглянувшись назад. Мы как современники, тем более ничего еще не кончилось... Как бы война-то еще и идет, да? Кибер, кстати, в кибервойне он очень жестко развернул сейчас Байден. Вот то, что сейчас идет в кибервойне, уже реально боятся. Поэтому думаю, искренне боятся, кремлевские, даже уже американские, что, ребят, ребят, мы тут сейчас выйдем за как бы за рамки всего. И мы, не дай бог, войну настоящую спровоцируют, потому что уже может ударить по критической инфраструктуре, может дойти непонятно куда. Понимаешь, у них же вот тоже в стратегической стабильности они должны как бы сотрудничать. Да? Вот сейчас с кибербезопасностью тоже они дошли до того, что может перерасти в войну. Потому что если как бы одни других отключат по-жесткому, по да, они как-то должны встречаться и это разруливать. Потому что у тех ядерная кнопка «раз», и кибервозможности, два. Вот. С экономикой в основном и целом швах населения, народное недовольство растет. Но опять же, оно растет скорее в коммунистический просталинский вектор, а не в либеральный. Ну то есть какой-то совершенно действительно здесь у них тупик. И вот с одной стороны Байдена... Эм, Боялся испортить отношения с Меркель, это понятно было, что он уступит по Северному потоку, хотя он попал под огонь к совершенно критики даже своих демократов. То есть, опять же, консенсус, он есть, вот этот двухпартийный. С другой стороны... Потому что те, я говорю, тут же кинулись республиканцы, братья Иван, что это Круз там вообще. Ну то есть те, которые еще недавно говорили, что Путин хороший, значит теперь грузию ложатся, чтобы добиться этих санкций. Ну что понятно, политика, я говорю, это теперь стал фактор. То есть этот же вопрос, Байден ведь назвал убийцей не просто так, он отвечал на вопрос. А сам этот вопрос был уже критерием именно внутриамериканской лояльности, потому что тот же вопрос задали Трампу. Это такой внутренний тест на лояльность. Трамп его не прошел, а Байден прошел. То есть, я говорю, это стало вопросом ну, Трамп стал рассуждать как-то абстрактно. Трамп не просто абстрактно, Трамп хуже сделал. Трамп приравнял Россию к Америке, сказал, в общем, наша страна тоже не святая, то есть у нас то же самое. И этого ему не простили, конечно, опять же, вот они все. Соответственно, сейчас вот сильных поблажек, вот таких прям, чтобы все слить, в адрес России, конечно, не будет. Слишком, слишком... А... Дело в том, что я говорю любой такой поблажкой. Одной стороны воспользуются политические оппоненты. Угу. Россия настолько стала фактором внутриамериканской политики... То есть антироссийство становится идеологическим мейнстримом в Америке... Это тест на, на лояльность каждому, да, И каждому приходится проходить этот тест, это даже не... если да, он не хочет этого, да, да. да. Угу. То есть это не просто мейнстрим. Это тест на внутреннюю лояльность. Это тест на то, что ты там не агент и не предатель. То есть и каждой поблажкой другая сторона пользуется в политической борьбе, а борьба непримирима. То есть вот как Трамп ввел Россию во внутриамериканскую повестку, так она оттуда выйти и не может, даже если захочет. Вот, например, то есть, очень Пу интересно... То есть, Путин из реального персонажа во многом превратился в какую-то куклу, которую все держат в какой-то коробке рядом с собой, да! Данимают, Вынимают, ну, внук, внук, внук. этим Путином, да? Абсолютно и решают свои вопросы. Решают свои вопросы. Uh -huh. Самое интересное, что Россия как бы продолжает вмешиваться в велотекущее. Почему я говорю велотекущее? Потому что я как раз этой темой занимаюсь профессионально. И а, я общалась со специалистами сама, и я читала доклады, как э, цифровой лаборатории Атлантического совета и других частных специалистов, так и потом э, вышедший уже там э, доклад американских спецслужб. То есть я знаю, как именно Россия вмешивалась, ну, по крайней мере, э, по каким э, направлениям Россия вмешивалась в выборы 2020 -го года. И самое интересное, что мы не будем сейчас там, наверное, нагружать наших слушателей еще больше вот этими вещами, но самое интересное в конце... И тот, и другой доклады делают вывод, что в общем и целом вмешательство России на исход не повлияло. То есть оно было незначительным в сравнении с тем, что творили сами американские акторы. То есть Россия же не может создать ничего нового. Она использует те противоречия, которые уже есть в обществе. То есть эти конспирологические теории, QAnon, вот эти вот все вещи... Они были созданы, соответственно, крайне правыми американскими. С другой стороны, какие-то радикальные вещи BLM и антифы они совершенно существуют в Америке. Независимо от России, Россия поощряет этих радикалов, она максимально подхватывает и разносит их идеи, она делает все, чтобы вот другая сторона ознакомилась с самыми страшными проявлениями вот той стороны, чтобы они друг друга совсем уже возненавидели, чтобы, не дай бог, оно мимо не прошло куда-то. Вот, то есть это все конечно а, делает. В российской пропаганде это подстегивание находит свое место. Ну, скажем, есть ли какие-то месседжи? Я просто точно не помню, были, были ли какие-то месседжи, подогревающие. Тот же QAnon, и были ли с другой стороны месседжеры подогревающие БВМ, например. Слушай, ну вот интересно, вообще, мы одно мы дело говорим англоязычная пропаганда на э, Америку, англоязычная, там сложнее, потому что там сайты, аффилированные с Россией, Нет, они, я имею в виду, российскую русскоязычную пропаганду. А с русскоязычной было достаточно весело. Во-первых, они действительно в своих ток-шоу, они просто топили за Трампа в основном. Хотя, хотя, хотя, за Трампа они обеляли абсолютно все, что он творил этих его радикалов и этих его антипрививочников. Хотя своих антипрививочников они крыли последними словами. Хотя Маркарита Симоян, например, заступалась за левых и говорила, uh -huh. что мы там единственные, кто поддерживает протесты этих несчастных, черных этих несчастных БЛМ. То есть, на самом деле, они, да, тоже месседжи шли и туда, и сюда. Uh -huh. Но самое забавное, они, значит, видеоблогеры, скорее даже уже не мейнстрим, мейнстрим топил за Трампа, но чуть сдержанней, а вот какие-то отдельные блогеры, они прямо делали видео, я находила эти видео на американских материалах полностью, то есть переведены на русский, все конспирологические теории QAnon, все эти американские материалы. А с, Там вообще такое было, там даже, да, даже круче, чем сам Кианон. Значит, что э, вот э, это мистическое, значит, существует элита с, э, сатанистов, педофилов и каннибалов, которые много-много лет живут. Я читал эти материалы. Да, у меня, наверное, в моей статье. Нет, я сам интересовался. И что значит, что, а ты знаешь, почему землетрясения в США происходят? Нет. А потому что они живут в бункерах. И вот там вот, где в бункерах они проводят свои обряды, вот поэтому землетрясения. Я тебе серьезно говорю, такого нет даже в настоящем пиранон. Это, это российская уже трактовка. Живут они столетиями. Да, проводят свои ритуалы, сатанисты. И Трамп возглавил мистический альянс светлых сил, чтобы их побороть. Вот это Рошу Вот, значит, и... А... И он, заглянув в будущее, узнал, что будет коронавирус, Трамп заглянул в будущее. Трамп в настоящее это не мог заглянуть периодически, адекватно. Заглянул в будущее и, значит, стал под предлогом коронавируса, раз они его создали, глобалисты, он решил за зачистить это, значит, мистическое подполье педофилов. Я, я, я не... Честное слово, я, я плохо пересказываю Нет, такие я вещи. я я знаю и схожие там концепции. Вот, это, значит, все на русском сделали, пробазировали они эту теорию на в материалах, их бросили в сообщество религиозных иммигрантов, вот этих протестантов, которых много на самом деле в США, где эти, где эти видео стали за милую душу расходиться и повторяться эти теории уже местными, значит, а авторами, антиваксерами, ну, а плюс на российском ТВ, конечно, поливали грязью западные вакцины и вообще, кстати, говорили в начале особенно а пока их самих пандемия не накрыла, что да, коронавирус – это заговор там, мирового глобализма, американцев и так далее, и так далее. Вакцинация – это чипирование. Вспомним Никиту Михалкова с этим Бесогоном. И чипированием Биллом Гейтсом и всем всем, всем этом, вот этим делом. А вдруг? И потом вдруг их накрыло да. самих. Им надо стало вакцинироваться. И они, и они, в общем-то, а многие из тех, кто против Нет, акции... а представляешь, если так и есть, на самом деле? Это ужасно, Если так и есть, то мы с тобой уже чипированы. Ну, я-то чипирован, да, я знаю. Да он чипирован, видите, не слушайте его. Вдруг, вдруг. Так, слушай, так ты у нас там в бункерах где-то под землей проводишь ретей. Я и провожу. Не, я борюсь с теми, кто проводит, да. Почему? Это проводят-то эти вот, глобалисты, а ты чипировал. А я, я же не глобалист. А ты чипирован, то уже все. А, все. Тебе Билл Гейтс, ну, тебе хорошо, говорит. Да. Хорошо. То есть, подожди. Ну, то есть, они вырвали против себя яму. И, кстати, интересно, я изучала антивакцинное И, кстати, интересно, я изучала антивакцинное настроение в России. Ведь нет, понятно, что есть люди, которые не хотят вакцинироваться именно спутником, потому что именно спутнику не верят, и именно российской вакцина. Да, да, но привились бы западными. Мы сейчас не о них совсем говорим, а говорим о тех вот конкретной части, которые не прививаются, потому что считают, что это мировой глобальный заговор вот этих вот мировых элит, а Путин распрозывает к вакцинации ну, вообще Кремль. Они часть этих элит, они продали западу, они враги. То есть ты хочешь. И сказать, вот поэтому люди не Сначала сам разогнал эту волну. Ну, не он, давай, давай не будем говорить Путин, потому что он вообще живет в своей реальности. Он, наверное, сам не до конца знает, что творят его технологи. Я не думаю, что ну, он вот так детально. Сначала да, его пропагандист. А потом она на противоходе пошла, она против... пошла против них, потому что их-то их, их электорат верит, что раз все это заговор глобалистов и коронавирус придуман глобалистами для контроля над населением, для убийства людей, для чипирования там, контроля, подавления, порабощения и прочее, прочее, прочее. Раз российское правительство к этому призывает, значит, они часть этих глобальных элит сионинского заговора и еще чего-то. И это еще меньше им дает доверия. То есть, вот то мракобесие, которое они накачивали на людей, оно обернулось против них. Да, ты Отсюда вот это, низкие темпы вакцинации в России? Да, да, в том числе. Я не говорю, что только поэтому. я говорю, Есть люди, которые просто говорят, что мы именно российской медицине не доверяем. Есть там еще какие-то, но вот и этот спектр достаточно большой, кто вот верит в эти конспирологические теории и эту конспирологию оборачивает против российских властей. Таких, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. И, кстати, интересно, опять же, говоря об информационной войне, последний пункт здесь, конечно, американская некая именно желтая пресса, тоже, бывает, там, разгоняя там, э, стёб над российской вакциной, немножко как бы и, и тем самым наносила удары по своим, но это уж совсем желтая, а все таки те же, например, аналитические центры, когда мы описывали ситуацию в России, у нас очень четко, и у меня такая позиция всегда была, не сговаривая с ними, и меня порадовало, что у них тоже очень четко, что мы можем зафиксировать, но поощрять мы не можем, потому что это жизни людей. То есть нельзя, нельзя эту истерию подначивать, то есть пусть люди mm -hmm. уже вакцинируются, чем есть, и чтобы и против нас это не пошло, да и русских людей жалко. То есть, не дай бог, деструктивные вот эти тенденции подначивать нельзя. Тем более у нас у самих такие же проблемы, и всех этих антиваксов и всего. То есть вот гуманный подход, да, и сравним российская пропаганда, которая плевать, лишь бы вот те сдохли, да, а у нас все равно. Ну да, у нас размах шире, беспредельный размах. Да, да. То есть никаких вообще моральных граней просто нет. С, вот смотри, с России, ладно, сейчас вот чуть чуточку в сторону внутрь российскую политику, вот о чем хочу спросить. Вот антироссийский консенсус, тоже несколько раз uh -huh. сказал, в российской элите, в финттенках, экспертам сообщества и так далее. Uh -huh. Он к чему сводится, к какому месседжу? Россию надо остановить на каких-то границах, или они заходят дальше и говорят, что нужно каким-то образом сокрушить путинский режим. Разные, разные варианты есть, конечно. Конечно, есть те, которые остановить, и, конечно, есть те, которые сокрушить. Я здесь не знаю уже точных деталей, потому что, пойми, я не работаю по операциям, которые направлены как-то на Россию. Есть люди, которые mm -hmm. работают, но, естественно, они вслух это да? говорить Аналитика не будут, и... да, вслух говорить не будут, наверное, да, и, или хотя где-то какие-то эти меры обсуждаются, но я к ним отношения не имею. Я занимаюсь все-таки аналитикой внутри Соединенных Штатов. Я анализирую российский общество, я даю картину, я не даю рекомендации советов, что делать, то есть я, мне главное, чтобы они не наломали дров, не наделали глупости, моя задача дать абсолютно объективную картину, у меня ни одного не неизбывшегося прогноза еще не было, то есть я действительно даю анализ общественных настроений, как вот я по Америке даю в России, да, то есть так, ну в смысле на нашу аудиторию, вот, то есть и, конечно, немножко безопасности внутренней, то есть как российская пропаганда и российское влияние действует внутри Соединенных Штатов, если мы тут говорим вот немножко в таких, ну, таких романтичных терминах, то, что ты сказал, это больше как бы связано с разведкой, да, то есть операция наступательная, да, то, что я занимаюсь, больше связано с контрразведкой, и они друг друга подменять не могут. И как человек, как бы вот больше отслеживающее российское влияние внутри Соединенных Штатов, да, и плюс социальная аналитика по России, но только аналитика, никаких операций, никаких там информационных операций или чего-то, ну потому что понимаешь, я вот все-таки я аналитик, и я не, не хочу. Ну хорошо, потому что ты видишь, слышишь, ощущаешь вокруг себя а есть понимание того, что давление, те открытые. Известный доступный... по... давление есть... на пульсовский режим будет усиливаться или нет? А, оно, скорее всего, будет усиливаться, иначе никак. Во-первых, я говорю, потому что Соединенные Штаты будут решать таким образом и свои проблемы внутренние. Это факт, угу. этого не уйти. А во-вторых, потому что они очень хорошо уже понимают, что он понимает только силу. Угу. То есть вот это вот то, что разгоняется а кремлевскими проектами, там, профессорами и генералами, что вот он чуть-чуть и нажмет э, красную кнопку, с одной стороны, да, и его не надо трогать, а с другой стороны, не надо его трогать, он уже умирает, и там дворцовый переворот наступает. Вот такое чувство, что это разгоняется специально, да, да чтобы вот... Вот, вот они-то вот, не верят, они на самом деле... Для России, самое интересное, для путинского режима, вот эти вот мульки, значит, псевдо, вот эти вещи, приносят больше вреда, чем пользы, потому что там прекрасно понимают, что это не может быть несогласовано. Тут же там швец их постоянно на эту тему консультирует, да, почему это, почему это фейк. Поэтому они, зная, они это тоже используют в своих интересах, то есть какую-то из этой дезинформации они берут, как основание, опять же, для наложения санкций, что смотрите, Россия какие страшные вещи делает, надо их мочить. Вот. А в том части, в которой хотят дезинформировать, они, конечно, в это не верят. Угу. То есть то, что Путин, вот эти соловьиные истории... Соловьиные истории, не-не-не, да? не верят в это совершенно. Они это умно используют в своих интересах, но они это абсолютно не верят. а Вот. И... Поэтому, как это бы... очень хорошо, потому что я, например, совершенно серьезно могу тебе сказать, что я считаю и Соловья, и его пропаганды, похожие вещи просто очевидным информационным вбросом. Так, я это тоже говорю, но, к сожалению, вот Андрей Андреевич Пиантковский там немножко как бы на, на это пытался окупиться, потому что не очень понимали, какая цель этих вбросов, да? А целей сразу несколько. Я тебе скажу, когда я, например, фиксировал пик Этой соловьиной пропаганды. Я имею в виду Валерия Соловья. Да, а, я на понимаю. Фоне у под... нас два соловья нас да, при... На фоне подготовки проведения mm -hmm. ни много, ни много конституционного переворота в прошлом году. Вот э, да. Ну, например, для того, чтобы убедить э, людей в России, что смысла оказывать активное сопротивление нету. сейчас нету. Зачем? Зачем? Зачем? Диктатуру уйдет. Потому сколько, что, да. транзит. Транзит. что ну, транзит. транзит. Давайте просто подождем. Mm -hmm. Собственно, а ожидания можно очень Я тебе открою секрет. Просто американцы из этого всего помета выявляют вот те сообщения, что там Путин якобы там то президента Литвы пытался отравить, то еще что-то, то есть они выявляют эти вот какие-то для, для, свои... для того, чтобы проталкивать да. то, что они хотят, они сами совершенно в это не верят. Вы поймите, тут еще один очень важный момент, Из, вот есть такой бытовой прибор, называется решето, угу. а есть такой бытовой прибор, называется ведро. Так. так вот, из России сейчас течет, скорее, как вот из второго объекта, чем как из первого. То есть, как из ведра, а не как из решета. У, Амери... у американцев очень хорошие, как бы, возможности получать информацию из России о том, что uh -huh. там происходит. И они, конечно, перепроверяют. И это, опять же, не секрет, тут ни... никакой оперативной информации у меня нет. Просто берем, берем четко вот центр-досье, другие расследовательские центры, которые четко западные, да? Вот посмотри, какие документы они выкладывают, посмотри, какого уровня документация внутренняя. А это подлинная документация, у меня некоторые была возможность проверить. То есть это же уровень текучки. И почему там нет никакого соловьиного помета? То есть если там на таком уровне течет, если бы зрел такой заговор, да в недрах СВР, неужели ты думаешь, они бы не узнали? Неужели ты думаешь, ни один расследовательский центр не подтвердил бы это? Учитывая просто, я говорю, никаких секретов, зайди на их сайт, гугли, в гугле просто пробей центр досье, почитай то, что там выложено, посмотри уровень утечек. О, это, это то, что мы видим в публичном пространстве, представь, сколько их в непубличном. Если бы хоть какие-то вот такие были сведения, неужели ты думаешь, они не появились бы там? И Что если это может утечь в телеграм-канал, а не может утечь э, в центр, у которого такой уровень источников информированности? Так не бывает. Я понимаю, о чем ты говоришь, да. А оттуда же течет как из ведра. Поэтому они знают, что правда, а что нет. Я имею в виду на уровне самым серьезном, на уровне спецслужб. Не на уровне отдельных аналитиков, конечно. Но на уровне спецслужб я убеждена, что они знают. Просто я не представляю, какой там уровень утечки. Это, конечно, совершенно не мое дело, кто там агенты. Но я вижу по уровню документов, которые они готовят, я могу понять уровень утечки. И самое интересное, если мы опять же говорим вот о позоре американском в Афганистане, да, вот мы до передачи говорили, что мы это затронем, да, это действительно случился провал и позор, потому что действительно падает культура, идет деградация везде, то есть вот это поколение, которое пришло к, вот, вот вообще поколение даже спецслужб, Опять же, существует такая, ну, неправильная информация, что они там э, заточены, что они больше с военным уклоном, ну, типа из-за войны с терроризмом. Нет, на самом деле это непонимание, как работают эти органы, на самом же деле всегда антитеррор — это специальное подразделение. Те, кто работает там по России, это не антитеррор, да, это, mm -hmm. это другое подразделение, как минимум, да, то есть это... Это только в России. Те, кто должны заниматься борьбой с терроризмом, занимаются борьбой с оппозицией. Даже одно управление ФСБ есть. ОЗКС, БДТ. Управление защиты конституционного строя. борьба с терроризмом. Да, да, да, люблю этот замечательный отдел. Ну, в общем, соответственно, а в Америке же такого нет. То есть в Америке контртерроризм терроризма это отдельно. А вот те, кто занимается вообще Россией, Европой, Евразией, это вот сейчас люди, вот э, уже полностью сменилось поколение, это люди, не заставшие холодную войну. Вот кто выходит в отставку сейчас плюс-минус пять лет, да? Ну, то есть это люди, которые лет 25-30 проработали. То есть их, вот главное, я считаю, вообще десятилетие, когда человек формируется как профессионал, это вот с 20 до 30 лет, да, вот первое десятилетие работы. Вот дальше ты уже матереешь, ты уже там накапливаешь опыт, ты там становишься из профессионала живой легендой, я не знаю, кем ты там становишься, но вот ты становишься профессионалом в первые 10 лет своей, И а, у них первые 10 лет — это 90-е. То есть это полная-полная э, халява. Никакой уже идеологической мотивации. Такой жесткий социал Враг разрушен, да? Да, старый... жесткий социал-дарвинизм, когда они грызут себя и просто делают карьеру. Потом случается 9-11, приходит часть замотивированных ребят, которые приходят ну, на волне 9-11, да, вот после в нулевую... сентября, да? да? Да, бороться с терроризмом. Это уже неплохие ребятки, но они еще не доросли до senior level. Они вот сейчас это среднее звено. Притом они занимаются в основном контакт-террором. Такие либо уходят, потому что, в общем, их бюрократия вот эта серая, она убивает таких мотивированных людей. Часть уходит в контакт-террор, а часть уходит совсем. А те продолжают делать карьеру, они переходят на средний, потом на высший уровень. И, в общем-то, к сожалению, вот это люди, не прошедшие холодной войны, это люди... А плюс эти годы э, в Америке, это действительно культ вот такой вот этого общества потребления. без шуток. Это не, мои, не моя оценка как россиянки, это оценка самих американцев. Потому что сейчас интересно, что вот все-таки поколения чередуются, идейные и безидейные, это, видимо, есть такой вот... Uh, естественное даже чередование. Uh -huh. И вот предыдущие ветераны, которым сейчас за 70, за 80 лет, которые совсем пенсионеры, они нам... ну, которые прошли холодную войну, они намного мотивированнее, они благороднее, они принципиальнее, да? они ценят людей, ну, то есть они другой закалки. Вот эти люди старой закалки абсолютно другие. И нынешняя молодежь приходит в рожь более идейная, да? А вот это поколение, ну как раз такое вот самое у них, самое расслабленное и самое привыкшее ставить личные интересы выше всего. Циничное, да, наверное. Циничное очень, да. Я не говорю, все есть, конечно, люди разные, но в общем и целом вот... Сравнивая два поколения американцев между собой, я не говорю про Россию сейчас вообще, а сравнивая, у них вот это и есть сейчас. Ставить личные интересы выше интересов работы, это стало, ну, этого стало намного больше, чем было, например, раньше. Да? И чем, может быть, будет сейчас, когда вот на фоне этого напряжения и на фоне всех этих потасовок, люди, наверное, приходят туда с какой-то уже серьезной мотивацией. А вот это поколение, оно ну, проскочило. Они вышли сейчас в, в элиты, вот в такие в сливки экспертного сообщества. И... и они толкают, наверное, вот этот реал-полятик, Путин-Ферштейн. И, и это тоже, и У -у -у. это тоже есть там. А чаще, знаешь, они могут говорить правильные вещи, но они вот что-то накосячат. И для них в порядке вещей если даже их косяки нанесли огромный ущерб делу или людям. Вот для них, у, них, у них повысилась культура тихпимости к таким вещам. Угу. Это очень опасно. И особенно сейчас, на фоне серьезного противостояния элит, когда фактор лояльности становится выше, то есть ты, ты лоялен демократам, тебе больше прощается, ты лоялен Трампу, тебе, значит, со стороны республиканцев больше прощается. То есть такое сильное противостояние, оно тоже поощряет вот эту вещь, потому что фактор лояльности перевешивает, с, перевешивает все остальное. Вот смотри, но единственное, что, вот почему я вспомнила об этом в связи с тем, что мы заговорили об утечках в России, уровень все-таки того, что прощается, несоизмерим. В России прощается гораздо больше, при том, что в России идут репрессии. Объясняю о чем я. Вот дела о госизмене. В России возбуждаются против домохозяек, продавщиц, там я не знаю обычных людей, ученых, которые там ни с кем, ни с тем поконтактировали, то есть статья абсолютно утратила свой смысл, превратилась в репрессивную, она сформулирована диким образом, в Америке не придет никому в голову обычных людей, не секретоносителей, вообще обвинять в госизмене. А сейчас обычная домохозяйка, продавщица, журналист. Ты оказал консультативную помощь э, представителю иностранного государства. Что? Ты раз, объяснил ему, как пройти в библиотеку? То есть вообще любой разговор можно расценить как консультативную помощь. И, а ущерб Российской Федерации, ну они вот сейчас ввели понятие репутационный ущерб. То есть это значит, любая критика можно расценить как репутационный ущерб. Ты в сердцах пожаловался на, на то, что цены высокие в России своему другу в Украине или в Грузии. Все! Ты оказал консультативную, а он взял, потом и написал статью. Все, ты оказал консультативную помощь, нанесшую репутационный ущерб. Секр... Секретные данные передавать не обязательно. То есть бред, по которому любой, любой человек может практически общающийся с иностранцем, оказаться под статьей. А с одной стороны, да, с другой стороны, возбуждаются дела о госизмене, когда дерутся разные кремлевские башни или разные силовые структуры, или даже разные подъезды вот, наши, в разных силовых структурах, какой-нибудь условный Сачков, который, я не верю, он, что он общался с иностранцами, если он сотрудничал с российскими спецслужбами, я не верю, что он общался без какого-то согласования, наверняка ему до какого-то уровня это что-то позволялось. А дальше мы никогда Скорее не все, узнаем. Это удар по гробе внутри да, цели. а дальше мы не знаем, никогда не узнаем, я думаю, что произошло. Или он сам вышел за пределы, которые ему дозволяли. Или там его куратор с кем-то поссорился, куда-то ушел, и другая группа, которая на него точила зуб, его привлекла по формальному признаку, общался, общался. Оказывал консультативную помощь? Да, да любой разговор, любой ответ на вопрос можно расценить как консультативная помощь. Формально подходит? Подходит. Вопросов нет. А из-за чего? Была ли у него крыша из-за того, что там у, у того, кто его крышевал, появился личный враг? Или... А мы никогда не узнаем. Люди потенциально ходят под статьей, и э, часто эта статья приводится в действие только когда... Как результат внутренних разборок, с одной стороны. А с другой стороны мы говорим, как льется оттуда, да? как из бытового прибора ведро то есть, э, тем, что инсайдер, сливы инсайдер, да. инсайдерские сливы которые на самом деле даже в америке бы подошли под госизмену если выливаются секретные документы. никто не привлекает вот то есть э, то есть если мы говорим о том где швах в плане госбезопасности то что на настоя... во-первых термин госизмена обесценен абсолютно. Во-вторых, значит, там, где то, что формально, мы не говорим с нравственной точки зрения, хорошо это и сливать, или плохо, на самом деле, может быть, и хорошо, но я почему так иронично об этих людях говорю? Потому что они тоже личные проблемы решают, там идейных нет. Там нет Ришарда Куклинского, который бы работал на Запад по идейным соображениям. Там такое же жилье, у которого руки по локоть в крови и по уши в коррупции, которые просто стучат друг на друга. Особого уважения у меня нет ни к тем, ни к другим, ни к тем, кто сливает, ни к тем, на кого сливают. что они это делают не по благородным мотивам совсем. Но то, что в сухом остатке это полезно, это другое. Но сливают они по самым разным мотивам. Но никто за это не привлекает. То есть настоящая госизмена уходит безнаказанно. То есть это считается политикой. На этом уровне можно. Так вот в Америке... Все наоборот. А, не, не все наоборот. Деградация определенная есть и там, и там. Но в России деградация вот такая полная, то есть что там, где политика и разборки, там может быть и госозмена. А там, где надо граждан прищучить, там обычные люди по госозмене идут. То есть безумие. А в Америке а, деградация дошла только до уровня халатности, но не госозмены. Условно говоря, если а, каким-то непонятным для меня образом забыли списки афганцев, тысячи человек, сотрудничавших с американцами, оставили их талибам, то есть людей оставили насмерть, да, по сути, это действительно не входит в голову у меня, как вот э, все списки людей, всех, значит, кто работал на американцев, просто все базы данных остались там. Слушай, я не удивлен, если директорам фондов звонят пранкеры ван и Lexus представляются Тихановскими, там, да. Волковыми и прочее. Но... И те все сливают. И те, ну, ребят... Но директора фондов, они вообще гражданские люди, там вообще уже давно это не спецслужбы. Там, там совсем серенькие бюрократы Это просто сидят. пример от ну, расслабленности. Вообще, расслабленности, да. Но ну, вот смотри, если оставляют. Значит, вот эти списки, и никто не несет ответственность, это ужасно, потому что людей это все равно предали. Но формально это халатность. Но если бы американский военный взял эти списки и вот за деньги продал там, талибам или русским, или Ирану, или кому-то, да, то есть продал иностранному государству, вот это бы не сошло с рук, за это бы судили. Вот когда людей подставляют ради личных интересов, ради того, чтобы скрыть свои преступления, из халатности. Вот это сходит срок. Предательство настоящее, передача другой стороне секретной информации, вот, то есть то, что с точки зрения контрразведки нормальной считается госузменой да, в цивилизованных странах, вот это срок не сходит. Вот в этом плане у них все равно ситуация лучше, чем в России. Очень долго мы уже беседуем, около полутора часов. Не все, что я хотел спросить, удалось спросить в этот раз. Спрошу в следующий. Есть кое-какие интересные вопросы. Ну, а с вами были Ксения Кириллова и Даниил Константинов на канале форума «Свобода России» с большим разговором о том, что происходит в Америке, об американском истеблишменте, о настроениях, которые там царят, и о противостоянии с Россией. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки. И до новых встреч. Спасибо, до встречи. Oh. Wow.